Привет. Наконец-то долгожданный обновленный обзор персонажей четвертого поколения Мали Толпони выходит на YouTube канале ТО Магия Дружбы. Всего в четвертом поколении поняшек было 1864, и это только официальных, то есть не считая общепринятых персонажей из фанона, а также без учета других разумных существ, таких как грифоны, драконы, гипогрифы, яки и прочие. Так как данная тема огромная, это снова будет цикл из четырех частей. Про общепринятых персонажей из Фанона, таких как Литл Пит, Мама Баттона, Сноудроп, Афина и все остальные я расскажу в четвертой части данного цикла. Про персонажей из побочных официальных проектов от Sunset Shimmer до Wallflower, Blash из The Quest Riggles, Ocean Nova из Pony Life, а также вся кошмарная шестерка из официальной игры от GameWall, будет третья часть. Про второстепенных фоновых персонажей мультсериала Friendship из Magic, таких как DJ Pond 3, Golden Harvest, Muffins и многих других, речь пойдет во второй части. Ну а пока часть первая про тех, кто так или иначе двигал сюжет. Начну я, разумеется, с главной шестерки или Мейнсикс. Так называют главных действующих персонажей, которые с самого первого эпизода первого сезона и до самого финала сериала были вместе, были не только самыми лучшими в мире друзьями, но и являлись живым воплощением элементов гармонии, распространяя дружбу-магию и всячески защищая Эквестрию от различных напастей. Twilight Sparkle Лавандовая единорожка, позже ставшая аликорном, но об этом чуть позже, с ровно причесанной и по линейку подстриженной синей с красной прядью гривой и хвостом, была самой прилежной и верной ученицей принцессы Селести, Очень умная и образованная, пунктуальная и педантичная. Её кьюти-марка семь шестиконечных звезд. Не только олицетворяет магию, но и намекает на то, что ее судьба была неразрывно связана с еще пятью поняшками уже в момент получения кьюти-марки, о чем она на тот момент даже не догадывалась, заодно и отсылает на число 42, которое является интернет-мемом как ответ на главный вопрос жизни вселенной и всего остального. До событий начального двухсерийника она вообще даже не понимала ценность дружбы. Но после того, как осознала, что ее внезапно собравшись команды это элементы гармонии и она сама является недостающим шестым элементом когда она своими глазами увидела и ощутила на себе как эти элементы работают вместе дружба стала для нее главной ценностью чуть ли не смыслом жизни на протяжении первых трех сезонов она интенсивно познавала магию дружбы вместе со своими верными подружками и в результате достигла таких успехов что Селестия аликарнизировала ее будучи единорожкой она жила в библиотеке золотой дуб, находящийся в дереве в понивилле. Ее питомец — сова по кличке Аулишес. Элемент гармонии, принадлежащий Twilight Sparkle — магия, а именно магия дружбы. Applejack — оранжевая земная пони, блондинка в ковбойской шляпе. Ее грива и хвост завязаны в пучок красной лентой, что весьма точно указывает на ее способность сильно пинаться. Очень ответственная, справедливая, трудолюбивая и выносливая. Ее марка три красных яблочка, ведь она из большой семьи фермеров, для которой вся жизнь так или иначе связана с яблоками. Apple главная на яблочной ферме Ponnyville, которая снабжает яблоками весь Ponyville и другие города, а также иногда производит Сидр. Вместе с ней на ферме Sweet Apple Acres также живет ее старший брат Big Макинтош и младшая сестренка Apple Bloom, а также их родная бабушка по отцовской линии Грэнни Смит. Её Питомец – маленькая собачка по кличке Вайнона, элемент гармонии Эпплджек – честность. шай желтая пегаска с розовыми волосами, такая нежная и милая девочка, хоть и самая старшая в главной шестерки по возрасту. Деликатная, толерантная, способная относиться с пониманием даже к враждебно настроенным существам. Ее пьюти-марка бабочки, олицетворяющая а ее чувствительность и гармонию с природой. Любит животных, знает языки многих неразумных видов. Ее природное очарование прокачано настолько, что в случае крайней необходимости она может даже гипнотизировать пони и любых других существ. Друзья называют эту способность взгляд. В силу своего характера живет в тихом и спокойном месте. Ее уютный домик находится за пределами пони Wilja неподалеку от Она. Аномального заповедника Everfree Forest живет не одна, а со своим самым-самым близким другом, надменным и высокомерным, но при этом очень верным и порой полезным роликом по кличке Angel. Элемент гармонии Флоттершай – Доброта. Rarity. Белая единорожка с синей, в ленту, гривой и хвостом. Броняша ласково называют ее зефиркой за такую внешность. Утонченная натура с ярко выраженным чувством прекрасного. Очень любит красоту, моду, светские мероприятия душой обожает такие города, как Кантерлот и Мэйнхэттен. Ее кьюти-марка – три синих кристалла. Является очень известным и уважаемым дизайнером всего подряд, от одежды до интерьеров. Владеет тремя магазинами собственного бренда одежды и украшений. В самом модном городе Мэйнхэттене, в городе ее мечты Контерлоти, ну и ее родной бутик карусель Фонивилли, в котором она живет со своей сестренкой С Бэль и кошкой Opal Элемент гармонии Рэрити щедрость, хотя изначально его хотели назвать вдохновением, но затем решили, что это слишком сложное понятие для целевой аудитории. Пинки Пай Розовая земная коня с пудрявой красной гривой и хвостом. Очень жизнерадостная, просто непробиваемый оптимист. Всего на год моложе, чем Флатершай. Обладает поразительными сверхспособностями, не подающимися никаким объяснением даже с точки зрения эквестрийской магии. От всей души обожает своих друзей, особенно главную шестерку. Май! особенно Рейнбулдаш. Ее Кьюти Марка 3 воздушных шарика, олицетворяющие ее вечную радость. Она считается величайшей организатором праздников во всей эквестстве, а еще очень любит заниматься кулинарией, живет и работает в кондитерской лавке с сахарный уголок. Ее питомец беззубый аллигатор по кличке Гамми по официальной русской версии зубастик. Элемент гармонии Пинки Пай – смех, но я предпочитаю называть его радостью или весенним. Это ей больше подходит. Рейнбоу Дэш представлений не нуждается. синяя пегаска с радужным хвостом, которую, пожалуй, знают все, даже те, кто ни разу не смотрел на Малпежи 4. очень энергичная, шустрая, уверенная в себе, обожает приключения, особенно если они опасные и на кону благополучие поняшек. и при этом самая младшая из главной шестерки. Свою китинарку, трехцветную молнию, бьющую из-под она получила в школе юных летунов Клаудсдейла, когда впервые выполнила трюк под названием Соник Криньбум, который ранее считался физически невозможным. Это красивейшее зрелище можно было увидеть далеко за пределами Клаудсдейла, именно оно и стало триггером для получения китинарок с всеми остальными пони главной шестерки. джек решила уехать на яблочную ферму, Финккипай уехала со своей каменной фермы. Шай открыла к себе любовь к животным, в Рарити проснулась чувство прекрасного, но от Спаркл резко зарядилась в магии в нужный момент и получила на себе отметину о том, что есть ещё опять. Нет, Рейнбл Дэш как персонаж вовсе не главный из главных, как думают многие, кто не знаком с сериалом Френдшип Magic, но тем не менее самая запоминающаяся и узнаваемая. Именно она и связала службы главных персонажей с так, ключевым действующим лицом формирования главной шестерки. каждую свою подругу из главной шестерки любит одинаково сильно. работает Ремудеш на фабрике погоды в Клаусдейле, эксплуатирует облака, а еще любит поспать на облаках посреди дня. ее огромные хоромы хоть и находится где-то в облаках, но к Клаусдейлу на самом деле не относится, парят в небе отдельно от него, где-то над пони ее питомец Черепаха подвигки Танк с пропеллером на магической тяге. Ремдэш элемент верности. По ходу сюжета главная шестерка, разумеется, заводила все больше и больше отношений с другими персонажами. Некоторые из них оказались заметное влияние на сюжет сериала. В данном разделе могут быть спойлеры. Будьте осторожны, если еще не посмотрели сериал целиком. Спайк Фиолетовый зеленый детеныш дракона. Всю жизнь прожил вместе с Twilight Спаркл, вполне себе добрый и полезный, что не свойственно драконам даже в его возрасте. Имеет слегка завышенное ЧСВ, из-за чего иногда попадает в забавные ситуации. В некотором смысле с большой натяжкой биологический сын Твилет Спаркл. Именно благодаря ее магическому воздействию на драконе яйцо он и родился. Давайка его типа высидела так по-быстрому. Верный помощник Twilight Спаркл помогает ей в хозяйстве и в планировании. Умеет убираться, готовить, мыть посуду, записывать под диктовку. Заряжен особой магией, позволяющей отправлять свитки принцессе Селести с помощью своего огненного дыхания и получать их путем телепортации его желудок с последующим отрыгиванием. Любит прикалываться. Влюбился в реалити с первого взгляда еще в самом начале сериала и на протяжении всего сериала ее любил. Discord. Драконикус, то есть существо с головой пони и частями тела других существ, дух хаоса, влюблён во Флаттершай и эти чувства взаимны. Зекора Единственная зебра во всем сериале. Куда девалась вся их цивилизация, история умалчивает, как будто бы она вообще последняя зебра из оставшихся живых. Ее кьюти Марка, символ Солнца в форме черной спирали, славится зельями собственного приготовления на все случаи жизни, отлично разбирается во всяких чародейственных травах и других аномалиях Эверфри Форест, на территории которого собственно и живет. Черли. Земная пони вишневого цвета со светло-розовой, гривой и хвостом. Преподает в понивильской школе, судя по всему, единственная, кто там вообще работает, в единственном классе. Ну а шо, сельская школа, она и в Эквестрии сельской школы. Может быть даже и живет в этой же школе, судя по всему, поняшек так принято, но никаких жилых помещений в этой школе не показано. В общем, история эта умалчивает. Мис Черрили очень добрая, любит детей, что и отражено на ее кьюти в виде трех счастливых ромашек. старый Глинер фиолетовая единорожка с сине-салатной гривой. Имеет, пожалуй, самую трогательную биографию. В детстве ее разлучили с ее единственным другом Саннбёрстом, так как он получил Кютимарку, связанную с магией, и его отправили учиться в Кантерлот, из-за чего Старлайт возненавидела Кютимарки, будучи подростком состояла в субкультуре панков, повзрослев, создала себе что-то типа гарема, где лишила Кютимарок больше десяти поняшек и держала их, можно сказать, в заложниках. Затем, осмелившись таким же образом присвоить главную шестерку, она лишилась своего счастья, и ей пришлось спасаться бегством. После чего она вернулась в прошлое, чтобы сорвать воссоединение главной шестерки, вызвав тем самым эффект бабочки с необратимыми последствиями. Только лишь после этого Старлет получила поддержку от главной шестерки и начала социальную адаптацию. Для нее выделили отдельную комнату в замке Принцессы Твиллет и даже вновь свели с сан но свое настоящее счастье она обрела встретившись с Трикси. Старлет оказалась очень умная и сильна в магии, что как... Конечно же, отражено в ее кьюти марке и неоднократно пригодилось в борьбе со злом. Трикси Лу Голубая единорожка со светло-голубой гривой и хвостом, синей мантией и шляпе. На публике весьма уверенные в себе и прикидывается великим магом, но на самом деле весьма ранимая и сентиментальная. Ее кьюти Марка волшебная палочка со звездочкой и магический шлеф от нее. Бродячая фокусница, мечтавшая об освоении настоящей магии, очень хотела стать как твайлай, завидовала ей и именно поэтому дважды приходила в пони ведь, чтобы посоревноваться с ней. К сожалению, оба раза неудачно. Оба раза уходила с позором и обрела, пожалуй, самую худшую репутацию в коневеле, которую только можно себе представить. Подружившийся с Starlight Glimmer, они вместе начали работать над собой, чтобы реабилитироваться в обществе, стать хорошими пони и восстановить свою репутацию. Старлайт учит Трикси настоящей магии, а Трикси всячески мотивирует и вдохновляет Старлайт. Они настолько сильно нуждаются друг в дружке, что даже постоянно обижая друг дружку, они остаются самыми близкими подружками, ведь они учатся дружбе, можно сказать, с нуля. Как и полагается бродячему артисту, Тикси живет в довольно тесном фургончике, который водит за собой на гастролях по Европе. Санберс – желтый единорог с красной гривой и хвостом в зеленовато-синей мантии. Да, тот самый, с кем Старлайт проводила все детство. Его кьюти-марка вроде как ничем не примечательна. Солнышко с лучиками. Сан на самом деле был не самым лучшим учеником в магической школе Кантерлота. Ему так и не удалось стать великим магом. Однако он оказался самым прошаренным в магии среди простого народа Кристалли Империи. Поэтому именно его выбрали в качестве кристальника, когда кристаллизировали дочь принца Каденс и Шанин Кармара Фларри Харт. Очень образованный, особенно хорошо знает историю древней Квейстри, знает древний язык и увлекается антиквариатом. Деринг коричневая фигацкая, с гривой и хвостом в разных оттенках серого. Панификация Индианы Джонса, приключение которое состоит в том, чтобы забрать очередной древний магический артефакт из джунглей Теноктитлана и доставить его в музей, прежде чем он достанется злодею Кабалерону, при этом остерегаясь о а Визотле, ну и, конечно же, всяких опасных существ, крокодилов, змей, всяких насекомых, которые, естественно, обитают в джунглях, никто не отменял. Практически все В-квесты знают ее как вымышленного персонажа из серии книг-писательницы Эйки Герлинг. О том, что Эйки Герлинг это и есть Деринг Ду, знают читанные единицы. Об этом узнала вся главная шестерка, затем Квимбл Пейнс, а сам Кабалирон и его прихвост не выяснили это последними. Это большой-большой секрет. Мисс Памел. Бежевая земнопони с либераллистическим мировоззрением любит помогать общественным организациям. Считается, панификацией и реально существа вашей деятельницы моды Коко Шанель. Ранее мисс Помел работала на дизайнера одежды Сури Паломейр, но когда та очень жестко и нагло подставила Рэрити, воспользовавшись ее щедростью, она решила уволиться. QtMark Crusaders, сокращенный CMC, в русскоязычной бронекультуре ошибочно называемые СМСками из-за схожести написания аббревиатуры, иначе говоря, меткоискатели, или в официальной русской локализации искатели знаков отличия, сокращенная «ИЗО» Изначально создавался как клуб же ребят, которые еще не нашли свое призвание и, соответственно, пока что не имеют qt марки Цель этого клуба ⁇ систематический поиск своего призвания с целью скорейшего получения qt марки но, в связи с событиями пятого сезона, профиль этой компании расширился, меткоискатели помогают всем нуждающимся не только искать свои призвания, но и решать различные проблемы с уже имеющимися кьюти-марками. Apple Bloom Земная Пони желтого цвета с красными волосами и большим бантом на голове. Именно она инициировала создание клуба меткоискателей, потому что ей было обидно, что одноклассницы, а именно Даймонтера и Сильверспун, дразнят ее Пустобокой. Но когда выяснилось, что она не единственная, у кого еще нет кьюти-марки, Пустобоки решили подружиться, чтобы совместными усилиями найти свое призвание. А ее сестра джек как раз очень хозяйственная и Любит свою сестренку Эппл Блум, поэтому у нее нашелся старый домик на дереве, который и стал штабом меткоискателей. Свитибель. Белая единорожка с кудрявой гривой в пастельных тонах. Родная сестра Рерити, самая добрая и милая из меткоискателей, немножко увлекается музыкой. Скуталу Пегаска, которая не умеет летать. За это ее дразнят курицей или цыпленком. Ее крылья недоразвиты и не способны поднимать тело в воздух. Однако с Скуталу нашла им другое применение. Оказывается, с их помощью можно развивать достаточную скорость на самокате. Рейнбоудэш не родная сестра Скуталу. Бевсит Дальняя родственница Эппл Блум из Мейнхэттена, после событий четвертого эпизода третьего сезона, присоединившийся к клубу меткоискателей и ставший представителем этого клуба в Мейнхэттене. Так как клуб меткоискателей создан детьми, окружение меткоискателей состоит в основном из детей, по большей части их друзей по школе. Пипсквик, пятнистый же ребенок родом из Роттингема без пяти марки. Обладает активной жизненной позицией, принимает участие в различных общественных делах. Во втором сезоне он был одним из тех, кто добивался сохранения традиции празднования ночи кошмаров. А в пятом сезоне даже стал президентом школы. Снипс. Зеленый, толстенький, низенький, единорожек с кьюти-маркой в виде ножниц. Лучший друг Снейлза. Снейлз. Оранжевый, худой и длинный единорог с кьюти-маркой в виде улитки. Вместе со Снипсом они любят участвовать во всяком необычном движении. Баттон Мэш. Коричневый ребенок с красными волосами носит шапочку с пропеллером, без кьюти-марки. Этот персонаж раскрыт больше в фаноне, чем в официальных проектах. Броняши так решили, что он очень увлекается видеоиграми. Да, в Эквесте есть видеоигры, представьте себе. И влюблен в Свити Бэль. В сериале появляется крайне редко. Рамбл Белый пегасик с темно-серыми волосами, без кьюти марки Мечтает стать Вандерболтом, как и его брать Тандерлейн. Диамантиара. Розовая земная поняшка из влиятельной семьи из забияка дразнившей меткоискателей пустобокими. Ее кьюти марка, ну, собственно, это и есть яра с алмазами, означающая ее способность подчинять волю окружающих. Однако в 18 эпизоде пятого сезона меткоискатели помогли ей переосмыслить кьюти марку, и она стала положительным персонажем. Сильвер Серая земная поняшка с белой гривой Лучшая подруга Даймонд Тиары Вандерболты Группа элитных летунов государственной важности Своеобразные воздушные десантные войска Эквестрии Спитфайр пыльчиво, но справедливо и принимает взвешенные решения. Как инструктор новобранцев Академии Вандерболтов, Спитфайр проявляет жесткость и часто кричит на новичков, применяя довольно жесткие методы обучения. Новичков нужно строить, все новобранцы у него ходят по струнке. Про остальных Вандерболтов, к сожалению, ничего не известно, кроме их имён и внешности. Саарин Мистифлай FlipFood, Thunderlane, Surprise. Толпы олицетворяли элементы гармонии и защищали квестерю от злодеев в древности за сотни лет до событий сериала Friendship is Magic. Вплоть до событий восьмого сезона, более тысячи лет они были заперты в Лимбе, где-то вне пространства и времени, где они должны были вечно держать, в прямом смысле, пони теней. В финале седьмого сезона Вайлот освободила их оттуда, вместе они победили пони теней, и на протяжении восьмого и девятого сезонов они иногда появлялись в сериале. Rock Hoof Салатного цвета земной жеребец массивного телосложения, разумеется, обладающий большой физической силой, по своему характеру очень решительный, уверенный в себе. В Свое время спас деревню от вулкана, за считанные секунды выкопав траншею. Как оказалось, за все это время, пока он пробыл в заточении, все настолько сильно изменилось, что ему стало некомфортно, ведь он стал абсолютно бесполезным, скорее даже опасным. В итоге хотел стать статуей, ну пони. И его переубедили. Элемент Гармонии – Сила, древний вариант элемента честности. Флэш Магнус – Оранжевый Пегас, отважный воин, в свое время победил драконов, заманив их в грозовые облака. Элемент Гармонии – Храбрость, древние варианты элемента верности. Медл синее Синяя земнопония увлекается зелья вареньем. В свое время разработала снадобье для лечения смертельно опасного заболевания, название которого не упоминалось в сериале, похоже на Кордицепс. Ее дом находится в дереве на синокосном болоте. Элемент гармонии и исцеления. Древний вариант элемента доброты. Мисс Мэйн. Сиреневая единорожка, прошедшая обучение в лучшей школе магии того времени. В свое время добилась возвращения красоты в своем родном королевстве, пожертвовав собственной красотой. Элемент гармонии красота, древний вариант элемента щедрости. Самнамбула, оранжевая пегаска, в свое время спасла деревню от голода, победив Сфинкса. Благодарность ей в ее честь и назвали эту деревню, и даже соорудили огромную статую. Элемент Гармонии – надежда, древний вариант элемента смеха. Стар свирл бородатый, серый седой единорог в синем плаще и с длинной бородой. Великий маг, в свое время сделавший многое в эквестрийской магии. Посадил Древо Гармонии, сдерживал пландерсиды до того, как выросло Древо Гармонии, создал несколько сложных заклинаний, в том числе аликарнизацию, аликарнизировал Селестию и Луну. Элемент гармонии – магия, пожалуй, единственный элемент гармонии, который никогда не меняет своего названия. Аликорны самая редкая раса, искусственно созданная с помощью магии Старсвирла Бородатого для назначения в правительство. Любая пони из народа, совершившая важный поступок достойной принцессы, может быть замечена действующим правительством, после чего на эту пони применяет особое заклинание оликорнизации. Оно дает крылья, гораздо больше и красивее, чем у пегасов, и волшебный рог, более длинный и сильный, чем у типичного единорога, а также останавливает старение, можно дожить до тысячи. Лет и более оставаясь при этом молодой и возобновляет рост. Ну и, разумеется, ко всему этому прилагается важный королевский титул. Далее происходит торжественная коронация. Принцесса Селестия, главная правительница всей Эквестрии, на протяжении всего сериала вплоть до 24 го эпизода заключительного девятого сезона. Ее Кьюти Марка Солнце. Она отвечает за гармонию во всех регионах страны, знает, что где происходит, и при необходимости направляет туда лучших специалистов своего дела. В буквальном смысле поднимает солнце по утрам. По совместительству является основателем магической школы, в которой в свое время училась в Вайлайт Принцесса Луна Младшая сестра Селестия сменяет ее в ночное время суток. Кьюти Марка полумесяц. Принцесса Луна, как мне сложно догадаться, поднимает Луну на ночь. В ее задаче, так же как у Селестии, входит сохранение гармонии по всей стране. Учитывая, что ночью пони, как правило, спят, принцессе Луне для выполнения своих обязанностей доступна милая возможность смотреть чужие сны и появляться в них с целью устранения различных неприятностей. Брони верят, что принцесса Луна сторожит и наш сон тоже, ведь это так романтично. Принцесса Твайлетт Спаркл Да, я уже рассказывал о Твайлетт Спаркл в начале видео, но в основном как о единороге, а не о принцессе. Твайлайт стала оликорном в конце третьего сезона и получила титул «Принцесса дружбы». Задача принцессы дружбы и ее команды входит в сохранение магии дружбы по всей Эквестрии. Статус Эликорна повышает ее авторитет в глазах простых пони, делает ее более уверенной в себе, а значит более успешной. Свой прежний дом, библиотеку Золотой Дуб, сменила на замок дружбы в конце четвертого сезона. Уникальная карта, связанная с древом гармонии и находящейся в замке Twilight Sparkle периодически звала на различные задания того, кто с этим лучше всего справится. По итогам заключительного девятого сезона Twilight Спаркл и вовсе пришла на смену Селеси и Луни, стала единоличным правителем и переселилась в контерлотский дворец. Принцесса Кейденс Когда Твайлайт была же ребенком, Каденс была ее няней. Ныне занимает должность принцессы Любви и правит Кристальной Империей. Кьюти Марка – Кристальное Сердце В конце второго сезона вышла замуж за старшего брата Твайлайт Спаркл Шайнин Кармара. Принцесса Флари Харт дочь принцессы Кейден Сэшанин Кармара. Ее появление стало настоящим сюрпризом не только для жителей Кристалли империи но и для самой принцессы Селестии. Все это время считалось, что аликорном нельзя родиться. Это нужно заслужить, совершив поступок достойной принцессы. Просто другие аликорны не давали, потом свои не знали, что это генетически наследуемый признак. В целом она обычный же ребенок обожает пошалить и поиграть. Просто очень умная и хитрая девочка. Разумеется, как и в любой цивилизации, в квестере есть индивидуумы, преследующие лишь собственную выгоду, вопреки морально нравственным устоям. Персонажи, периодически не дающие покоя мирным жителям, причиняющие страдания и наносящие разного рода ущерб. Тирок. Кентавр, питающийся эквестрийской магией, его коварность в том, что он поглощает магию не из воздуха, а из пони, тем самым причиняя страдания своим жертвам. Рецидивист, неоднократно отсидевший в Тартаре, пожалуй, самый опасный из всех злодеев Эквестрии. Король Сомбра Черный единорог в красной мантии Самопровозглашенный лидер кристальной империи обладает уникальными магическими способностями, моментально выращивает кристаллы из-под земли, образуя стены и ловушки, действует на мозг жертвы, вызывая галлюцинации, извлекает самые болезненные воспоминания, может даже зомбировать. Кризалис, королева Ченджингов, отличается от других ченджингов своими размерами и глазами, а еще носит корону на голове. Аликорном не является, так как Ченджинги — это совсем другая раса, к которой оликорнизация неприменима, у всех Ченджингов и без того есть, и рога, и крылья. Кризалис, как и обычные ченджлинги, умеет принимать облик любого, кого видела. Периодически пытается захватить Эквестрию, подменяя самых известных и любимых в народе пони на своих подданных, чтобы простые жители кормили их своей любовью. После событий финала шестого сезона полностью лишилась своего королевство и стала изгоем. Периодически пыталась вернуться, чтобы отомстить главной шестерке и вообще всем пони за безуспешность всех своих попыток захвата власти. Кузягло, плохая пегаска, маленькая вредина. Внезапно обернувшаяся на сторону зла, проходя обучение в школе дружбы, ее марка лишь на первый взгляд кажется какой-то башенкой. На самом деле это шахматная ладья, что указывает на ее стратегические способности, которые она использует для составления своих коварных планов, которые однако смешным образом проваливаются. Такая забавная, люблю ее за это. Доктор Кавалерон бежевый земной пони с щетиной главный враг Деренгду расхититель гробниц охотник за сокровищами в отличие от доингду делает это в корыстных целях добытые древние артефакты не сдает в музей а продает и разумеется его не волнует что древние магические артефакты могут достаться какому-нибудь злодею флим и Флэм Братья-близнецы-единороги, желтого цвета и высокого роста. Бизнесмены, для которых нет ничего святого, кроме денег, относятся к антагонистам, потому что олицетворяют капитализм в самом коварном его виде, тотальный обман потребителей, недобросовестное устранение конкурентов, порчи чужого имущества, вред экологии. Канцлер Нейстой. Высокий единорог серого цвета, фиолетовой мантии. Еще один негативный архетип из реального мира олицетворяет бюрократию, консерватизм, отставание контролирующих органов от современных реалий. Может быть даже коррупцию. Возглавляет Эквестрийский образовательный совет. Student Six Компания из шести различных существ, дружившаяся в первый же день работы школы дружбы Twilight Sparkle, фактически является следующим после главной шестерки поколением элементов гармонии, однако это их свойство в сериале раскрыто не полностью, у них была всего одна миссия в роли элементов гармонии, а элементами гармонии как таковыми их ни разу не назвали, тем более не были названы их новые названия, они ведь должны меняться, так всегда было, так что будем называть их предыдущими названиями, их у и инсекс. Сэндбар, желтый земной жеребец с зелеными волосами. Первый из студентов Сикс, кто решил познакомиться и подружиться с кем-нибудь. С тех пор именно он по возможности следит за порядком в отношениях, а также проявляет лидерские качества. Дружба магия определенно его элемент гармонии. Ацелус. Девочка Ченджлинг в пастельных тонах, стесняшка, ну прям как Флаттершай, тоже любит животных, а еще она любит превращаться во всяких интересных существ, очень вовремя выбирая самый подходящий образ каждой конкретной ситуации. Отличница, любит учиться, особенно ей нравятся лекции Твайлот и Флаттершай. Элемент доброты Галус Синий грифон, предпочитает казаться крутым, иногда грубоват, избегает всякого девчачьего и милого, но в беде друзей не бросает. В этом он похож на Рэйнблдэш, элемент верности. Йона, девочка-як. Очень гордится своим происхождением, считает яков лучшими во всем. Впрочем, все яки такие, у них так принято. При этом справедливые и прямолинейные, ну точно как Эпплджек. Элемент честности. Сильверстрим Девочка-гиппогриф, такая жизнерадостная, прям как Пинки Пай. Вот только Пинки Пай как-то более органично входит в ситуацию. Сильверстрим уже просто радуется сама по себе, не для того, чтобы скрасить напряженную обстановку или поднять настроение друзья. Просто кайфует от всего, что отличает столь разнообразную жизнь в Эквестрии от скучного подводного мира. По идее, в общих чертах, это все соответствует элементу смеха, хоть и отличается по своему духу от того, что обычно бывает у данного элемента. Смолдер. Девочка-дракон. По своему происхождению вобрала в себе разные черты характера, особенно связанные с активным образом жизни. Любит спорт, ей важно выглядеть крутой, но в то же время она вовсе не бунтарка, а вполне себе адекватная и понимающая девочка, с которой можно и по душам поговорить. Она всегда рада помочь своим друзьям. Методом исключения ей должен принадлежать элемент щедрости или вдохновения, как у Рерити, но между Смолдер и Рерити почти ничего общего, кроме альтруизма по отношению к друзьям. Итак, мы рассмотрели 57 сюжетно значимых персонажей сериала Friendship is Magic. Однако, с учетом того, насколько плотный был сценарий в сериале и как много внимания в нем уделяется взаимоотношениям, я не уверен, что охватил их всех. Во второй части данного цикла я расскажу про второстепенных и фоновых персонажей. Прошу заметить, что в первых двух частях рассматриваются персонажи только сериала Friendship из Magic, а про персонажей из других официальных проектов MLP G4 будет третья часть. Не забудь подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить все это. А на сегодня это все. До связи! Голубая единорожка со светло-голубой гривой и хвостом в мантии. Хвостом в синемантии, ага. Тогда здесь запрятой лучше поставить. Белая единорожка с Белая единорожка с Белая единорожка с Почему куздрял Я читаю куздр... Белая единорожка с Опять? Я уже почти час записал. Видите? Через четыре секунд будет один час на все. М -м. О -о -о. Потом все это монтировать. О, блин, я принцессу все пропустил. Ну как так?